Сейчас я прикоснусь к Пизанской башне. Сейчас попробуем, если меня пустят. Башню потрогать мне не удалось, потому что нужно покупать билет. Билет находится вот там, продается. О, итак, мы стали вот, э, счастливыми обладателем вот такого пива. Биро Маретти, У нас история итальяна che cos'è? originale Orig... originale tak, uh... originale ah, originale А, пиццерюшница, да? у да. мы пришли в какую-то кафешку. Вот такие пиццетки. Пиццетки Дипан Гранди. Вот такая вот. Давайте. Чего? А, это-то? А это нет? Так что ж такое? то большой дедушка. А ты будешь булоньер? Да. Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... уже Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... 10 Паста... 10 Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... Паста... вот Паста... Паста.. я просто разогреваю мы стали Нет. Вот, а, счастливыми обладать вот такого пива Бира маретти у нас история Ой, итальяна Ой, это, оригинале. Оригинале. Оригинале. Вот так, оригинале. А, это оригинале вот оригинале Сейчас все иду иду. я Сейчас я прикоснусь. Пизанская башни. Сейчас попробуем, если меня пустят. Пожалуйста, а... Пуэдо... Такар? Да. А, тикет. А ты... А... Донде это... Да. Пуэрта... сейчас Так, башню потрогать мне не удалось, потому что нужно покупать билет. Билет находится вот там, продается. Ну что, башню не потрогаем, потрогаем что-нибудь другое пойду он башню потрогаю а что все равно из одного материала что это что это что вот. это пожалуйста я думаю, что я не рекомендую お待ちしております<音楽><音楽> Your toes, don't forget the Dutch the eye. Write a little note on your toes, don't forget the Dutch the eyes. Look at what you wrote, goodness knows. It's